в прошлом своем видео я тебе уже демонстрировал часть моей вот этой вот новой подземной базы. В этом же видео я тебе покажу конкретно, что же у нас изменилось, что мне удалось построить. Я не помню, в прошлый раз был ли у меня вот этот вот комплект наживания подключен к трубе или нет. Вроде бы как не был, но теперь я его подключил для того, чтобы мне можно было через него спокойненько заполнять. Как кислород, так и водород. Но кислород у меня сейчас не заполняется, скорее всего потому, что у меня в моих баках, которые перерабатывают... Лед, водород, кислород Нет, просто-напросто льда И он у меня весь перегоняется В специальный огромный ящик Чисто под хранение льда, на который мы сейчас с тобой, наверное, и а, посмотрим. Наконец-таки мне удалось построить огромный карго-контейнер под хранение а, льда, потому что льда у меня было достаточно много лишнего, да, и как сейчас ты видишь, у меня 84К льда а, лишнего а, перегоняется сразу же вот сюда вот в большой контейнер. Скорее всего, для лучшей эффективности я потом попозже сюда к нему приклею водородный генератор для того, чтобы он перерабатывал мне лед в водород и в кислород, чтобы у меня в моем блоке выживания всегда можно можно было подзарядиться не только водородом, но и кислородом. На самом деле можно поступить гораздо проще. Давай мы с тобой сейчас найдем такой, значит, чертеж, как кислородная станция. Она называется кислородный так называемый бак. Да, вот как раз таки его мне здесь и не хватало сейчас. Так, ну что ж, давай мы сюда его установим, и тогда наш с тобой подземный комплекс будет целиком и полностью обеспечен совершенно всеми необходимыми жизненно важными нам ресурсами. Так, но ну а чтобы его построить, естественно, нужны нам ресурсы, которых, в принципе, у меня должно хватить и должно быть достаточно. Давай, вот сюда мы сейчас установим, чтобы было понятно. Выведем надпись Oxygen. Именно вот эту сторону. Ну и давай, конечно же, его сварим. А Если мы посмотрим на а, список моих дел, вот здесь вот он у меня имеется, то моя основная задача это переехать в другое место. Ну и, конечно же, вторая задача это постройка платформы для перевозки груза. Так вот, как раз таки вот эти вот батарейки, которых я кучу заказал, и пригодятся мне для постройки вот этой вот будущей а, платформы, которую я уже потихонечку начал а, мастерить. Да, для того, чтобы ее построить, необходимо будет конечно же, поставить на нее хотя бы две нормальные батареечки. Чем мы сейчас с тобой, наверное, тоже параллельно а, постройки кислородного бака и займемся. Глобальную же постройку этого чудо света я, конечно же, буду производить уже за кадром, потому что это дело не из быстрых. Это мы сейчас в три минуты, что называется, точно не сможем а, уложить. А что действительно хочу важного сказать, да то, что я наконец-таки, ну или наконец-таки вышел тот самый мод, которого мне так давно не хватало в космических инженерах. Если честно, я не помню как он называется, но а что он делает, я о его функционале коротко, конечно же, расскажу. Вот смотри, как ты, наверное, помнишь, первая серия моего нового сезона выживания была совершенно без а, водородного бака, точнее без джетпака, который находится за спиной моего персонажа. Но теперь я добавил наконец-таки ту самую долгожданную модификацию, что-то там с сюрвайвалом она связана с выживанием хардкорным. А, она делает наш джетпак менее а, функциональным, чем это было раньше и светится, как ты видишь, он теперь у нас а, не с таким синим свечением, как это было раньше, как будто он у нас заправлен был каким-нибудь пропаном, а как будто он реально заправлен водородом. Смотри, ведь мы же по факту заправляем наш пак водородом, а водород у нас горит немножко по-другому, да, в реале, поэтому сейчас у нас более реалистичный джетпак, а, не только визуально, но и а, в физических свойствах. Смотри, раньше мы летали, как какой-то бешеный корабль, а, точнее даже быстрее корабля набирали скорость, быстрее могли перемещаться в любую точку. Теперь же с помощью вот этого джетпака мы, да, мы можем горизонт... Мы можем горизонтальную скорость развивать, да, неплохую, но смотри, как быстро у нас заканчивается теперь наш запас. Вот там вот видишь, да, у меня кружочек с водородом 25 осталось. Я только всего лишь навсего его запустил, да, вот теперь уже 17, теперь уже 11, теперь уже 3 и, а, и все, у нас бак наш водородный пустой и мы не, никуда уже не сможем а, лететь. Да, это одна из отличительных фишек а, вот этого более хардкорного а, джетпаха. и мне она очень даже нравится. Поэтому мне и пришлось сделать здесь вот такой вот конвейер для того, чтобы можно было через вот этот жилой модуль, как ты видишь, просто подходить и пополнять запас водорода более удобным путем, а не просто-напросто запихивать каждый раз какой-нибудь бак, генератор кислорода водорода, чтобы он нам наполнял и так далее. Да, это, как говорится, первая фишка. Вторая фишка этого самого джетпака, что мы не можем резко вот прям так набирать вертикальную скорость. Да, смотри, как медленно наш персонаж ее набирает Если же я вырубаю мой джетпак и пытаюсь ее включить снова Наш персонаж мгновенно не тормозит Да, ну и он, если мы наберем высокую скорость падения Может также а, разбиться Мы можем а, разбиться на гораздо меньшей высоте, нежели это было а, раньше Вот, например, mm -hmm. сейчас отсюда прыгаем и мы уже получаем урон В то время, когда на ванильной версии мы бы урона никакого не получили А просто-напросто легонечко попрыгали бы а, Дальше ну и также еще одна фишка, которая вроде бы как здесь присутствует Наш персонаж теперь стал немножко помедленнее Он стал набирать а, скорость плавно, да, не так быстро, как раньше Прям сходу мы могли сразу же выдать 10 а, максимальных метров в секунду А может быть даже и больше Теперь же наш, наш персонаж а, для того, чтобы достичь максимальной скорости Он, видишь, разгоняется потихонечку, да Это очень сильно заметно, если поюзать это все дело а, самому На самом деле вот эту модификацию можно будет скачать Перейдя по ссылочке, что я оставил для тебя в описании под Данным э, видосом переходи качать Там у меня очень много интересных годных модификаций Для космических инженеров А самое главное актуальных модификаций Которые тебе точно пригодятся Ну а мы с тобой давай вернемся э, К нашим как говорится баранам Бабам друзья построили мы наконец таки Кислородный э, пак Теперь чтобы загнать туда немножко кислорода нам нужно подобывать чуть-чуть а, льда. Ну и, как, конечно же, по поводу добычи, давай я тебя продемонстрирую. Я немножко видоизменил свою комнату для бурения. Как ты, наверное, уже помнишь в прошлом видео, я уже тебе показывал, у меня вот здесь вот расположена моя буровая комната. Я здесь очень много чего поменял, а, ввиду того, что начал опять-таки разбирать совершенно новые моды, очень даже полезные на механические руки и на прочие вещи, да, о которых я, наверное, в своих будущих видео обязательно поговорю. И вот, Вдохновленный всеми этими вещами Я сделал немножко модифицированную руку Для добычи Здесь, как видишь, лишние кнопочные панели я убрал Потому что они стали вообще мне не нужны Дополнительный функционал По поводу включения двигателя Для зарядки базы И включения сортировщика я вывел вот сюда вот, Хотя, по-моему, сортировщик у меня здесь же и был И, конечно же, интересным образом Здесь я сгруппировал вот эти, наконец-таки, дисплеи Которые отображают всю необходимую информацию Да, это объем груза Это сколько чего у нас находится на базе и сколько у нас а, какой руды также находится в нашем хранилище плюс лед который мы копим да уже в количестве 84 к лежит тоже отображается на этом дисплеечке напоминаю что я играю с большим количеством модов кому друзья интересно переходить по ссылочке в описании специально для тебя мой дорогой зритель я составил наконец-таки список всех модов с которыми я играю практически регулярно так что-то я не понял почему офлайн, почему у нас этот блок не работает что я я такого здесь натворил, что прекратил работу вот этого блока. А я, друзья, знаю, что я здесь сделал. Скорее всего, где-то что-то я убрал Или же не доварил просто-напросто вот этот вот блок. Давайте мы уже сейчас его доварим. Вот эту вот решеточку, когда она вроде не доварена, она не может пропускать электричество. Поэтому давай мы сейчас с тобой тоже бодренько все это дело доварим. Да, вчера я напроектировал много всего, но не закончил некоторую работу. Поэтому давай мы с тобой сейчас все это дело закончим. Так, кто... Проблема у нас, к сожалению, не разрешилась, потому что надо нам сварить еще вот тот, скорее всего, блок, вот ту площадочку, которая находится дальше. Ну что ж, давай берем, значит, сварщик в руки и айда, пошли варить. Добыли все компоненты. Да, прям на ходу мы залатываем, что называется, дыры на нашей базе. А, иначе дела идут не совсем так, как хотелось бы. А тем временем у моего персонажа заканчивается водичка. Но это, друзья, тоже проблемы не решило. Так, ладненько, сейчас тогда будем думать немножко по-другому. Пойдем мы с тобой сначала восполним запас водички. Да, я уже многим, многим показывал. Здесь у меня находится холодильничек мой, в котором я произвожу водичку, еду себе, знаешь, из льда, из каких-то других а, компонентов. Да, в общем, жирую потихонечку на этом поприще. Да, и пока что мне гораздо легче сейчас живется, нежели было это дело на старте. А как мне жилось на старте, да, когда я начал этот новый сезон выживания, ты, зритель, всегда сможешь посмотреть, перейдя, перейдя просто во вкладочку стримы по космическим инженерам. Там в деталях и в подробностях начала моего пути в этом сезоне выживания ты сможешь отследить. Так, ну а мы идем а, налаживать наш, нашу с тобой связь с этим, с программным блоком. Ведь именно этот программный блок у нас отвечает... За логику работы вот этого вот набора Поэтому нам необходимо его починить Так, что же здесь сломалось? Вот этот может быть решетчатый мостик, который снизу надо бы мне починить Давай попробуем Так, запрыгну я, нет, с первого раза запрыгнул, повезло Давай сейчас с тобой мы быстренько его залатаем это нам не составит вообще никакого труда. Ведь компоненты на все это дело у меня есть. Да, если бы не вот эта вот кормящая, так ее назовем, буровая шахта, я бы, наверное, до сих пор сидел только лишь в одной своей вот той вот комнатке, да, в коричневого цвета. И нихрена бы ничего не делал! Куда ты падаешь-то? осторожно? Здесь, ребят, у меня большая яма, и можно реально уже ноги себе переломать, если падать неосторожно. Поэтому, когда я падаю, всегда группируюсь, поджимаю колени... Да-да-да, чтобы ограничиться только лишь выбитыми зубами, но ноги потерять мне не хочется Так, ну что ж, а мы идем дальше Ну что, заработал наш дисплейчик? Нет, друзья, что-то ему не хватает Возможно, просто я сейчас туплю и мне все, что нужно, это просто подойти к нему и э, включить Подожди, он отображается вообще как отдельно стоящий блок В чем проблема? Я не пойму, друзья. Давай мы с тобой тогда кардинально сейчас исправим эту проблему, просто прилепив сбоку еще один блок. Я не думал, что так надолго у нас затянется решение этой простой задачи. Вот здесь сбоку давай прилепим, Ну теперь, да, друзья, наконец-то все, заработал наш программный блок и наконец-таки я тебе теперь смогу продемонстрировать всю прелесть работы нашего буровика. Пройдем вот сюда, раньше у меня вот этого не было, а теперь я построил вот такой вот замечательный ротор и прилепил ему вот такой вот совершенно новый кокпит модный. Садимся в этот кокпит и что мы с тобой наблюдаем? Очень удобный расположение элементов и очень хороший обзор. Да, включаем свет на нашем с тобой буровике и можем спокойненько заниматься буровыми работами. Запускаем бур раз, а включаем значит камеру на девяточку 2, перемещаемся непосредственно в область бурения и нажимаем на семерочку, активируем вращение нашего бора. При всем при этом мы можем поднимать э, наш бур с помощью пробела, да. Это у нас уже действие привязано к скрипту, э, я уж не помню как он называется, но скрипт на автоматическую работу и создание механических э, рук. Вот он мне очень сильно помогает, то есть я с помощью двух клавиш, да, а, возможно, даже при желании и больше могу клавиш привязать, если хорошо постараться над программированием этого всего дела, можно настроить работу как нужно. Вот, видите, он меня потихонечку копает, мой шахтер. Пока что я его спроектировал так, что он у меня вроде бы не должен нигде захлебнуться и не сломаться. Все скорости и все мощности роторов я вот сейчас хвалю, хвалю и думаю, сейчас пока хвалю, как возьмет что-нибудь, да навернется у меня прям здесь, да, и сейчас в прямом эфире. Но нет, надеюсь, что такого не произойдет, ведь я все-таки все углы выверил, все, значит, мощ мощности да, подогнал, и если у нас бур упирается в стеночку, он просто отскакивает, и мощности или крутящего момента ротора не хватает, чтобы просто взять его и сломать, как это было раньше, и как это можно было наблюдать на моих стримах. Ну что ж, вот таким вот образом мы добываем и пополняем хранилища нашей базы Давай с тобой проверим, где это у нас отслеживается Ой, удобный наконец-таки подход, друзья, сделал Теперь не нужно нам вываливаться туда прям в канаву, да, выходя мы из этого а, кокпита Так, ну что ж, выходим и смотрим Объем груза 23, а, 146, 150 тысяч уже у нас породы добыто Можно заходить и можно бур наш вырубать Пока что хватит, естественно, останавливая при этом вращающий ротор так, ну что, свет мы выключаем. Пока нам ресурса хватит, для того, чтобы наша база а, смогла перерабатывать его в железо. Так, а сколько у меня железа? 3-1К осталось железа, да, очень мало. Ну, пускай перерабатывают, пока что мы добыли, потом по попозже по необходимости, друзья. Как видите, я этот бур использую. На самом деле, здесь в выживании вот с таким вот джетпаком, как у меня, а, есть смысл строить какие-нибудь технологичные штуковины, типа вот таких вот летающих аппаратов. Да, я тебе показывал в прошлом своем видео, и я тебе покажу сейчас. Этот аппарат называется а, Висп. Пока что его скачать нигде не получится, потому что я ленивая жопа, я его пока что еще не выкладывал ни на какую площадочку, особенно в мастерскую. Steam, поэтому посмотреть его можно только лишь вот здесь, пока я тебе сейчас его а, показываю. Ну и на вчерашнем видосе, по-моему, по, -моему, по а, скрипту Vector Trust я тоже демонстрировал этот агрегат. Что этот делает агрегат? Мы на нем производим разведку и а, не только, да, смотрим, где у нас какие залежи, какой руды находятся, а после уже туда выезжаем и добываем. Ну что ж, вот таким вот образом выглядит база а, со стороны. Блин, я хотел даже немножко добыть для вот этого моего кислородного бачка. Ну ладно, лед я добуду немножко попозже, или же сделаю какой-нибудь все таки а, генератор, наверное, уже вот здесь, вот на этом бачке, а, вот на этом большом каргоконтейнере. контейнере Да, вот такая вот моя база, вот такие у меня, значит, планы на будущее а, космических инженерах и выживании в новом сезоне. Да, мы со временем будем перемещаться в другую область. Эта область у меня находится, я уже даже меточку поставил, сейчас покажу, куда мы будем выезжать. Это вот у нас возможное место, я так его и прям а, назвал. Это самое возможное место Давай мы с тобой включим интерфейс наш И посмотрим, где он находится Оно находится в 43 километрах от текущего местоположения. Как ты видишь, мы сейчас находимся а, в горах высоко, и здесь не совсем удобно. А неудобно в основном тем, что здесь не, нельзя нормально выкатывать какие-то колесные машинки а, к местам проведения даже тех же буровых работ, даже для того, чтобы просто-напросто перевозить большими партиями добытые ресурсы. Поэтому я сделал разведочку в одном из своих стримов, и в следующей серии, скорее всего, мы уже будем потихонечку перебирать в совершенно новое а, место, да, пусть это будет для тебя интригой, мой дорогой зритель, да, поэтому приходи обязательно на мои видосы, дальше у нас будет только интереснее, ведь уже совершенно новый сезон выживания в космических инженерах, я объявляю, что называется, открытым уже во второй а, раз. Ну что ж, а на сегодня это пока что вся информация, которую я хотел тебе рассказать по поводу данного моего выживания, а, пиши, пожалуйста, что ты думаешь по поводу моего выживания в космических инженерах, мы с тобой непременно в комментариях все это дело обсудим. Ведь у братишки Scratch есть на особенности, Отвечать на совершенно все твои комментарии Которые ты мне напишешь Ну а ты продолжай играть и дальше Только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение конечно же следует